Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я к вам пришла за видеоотзывом. Расскажите, пожалуйста, что у вас было с деньгами до обучения в тренинге «Деньги есть всегда». Какие отношения? Отношения полностью неуважительные, если так можно назвать. То есть не было никаких четких планов, что я хочу, зачем хочу. Деньги были сами по себе, и я сама по себе. И, в общем-то, никакого диалога у нас с ними не было. Дисконнект. Полный дисконнект. Да? да. Скажите, пожалуйста, что вам понравилось во время обучения в тренинге? Деньги есть всегда, а что не понравилось, это тоже обязательно акцентируйте внимание. Что понравилось? Понравился объем информации. Понравилось, понравилось и вот это количество разной информации. Ну, в какой-то момент была такая мысль, что. Господи, это все за эти деньги? <смех> как много, дайте мне еще. И в общем, мне понравилось. Я, для меня было все понятно. Была очень быстрая связь обратная. Все разжевывалось. Всегда ждали, пока я пойму. Ждали отклик в глазах. Поэтому мне понравилось все. Я думаю, что если человек будет озвучивать, что ему что-то непонятно или что-то не нравится, это тут же все исправят поэтому говорите всегда говорите если что-то не так <свес> ну и какие вы рекомендации можете оставить тем кто сомневается идти ко мне в обучение или нет а, я рекомендую забить на все и пойти это потому что это как жизнь до и после это настолько, это, ну, это, конечно, тяжело, там, нужно заставлять себя что-то раскладывать, еще что-то, но когда ты видишь результаты, и вообще по-другому мозг больше не работает, и, и кажется, что только так правильно, и ты начинаешь заражать дальше окружающих, и там еще пять подруг сделала, еще у этих подруг еще пять подруг сделала, и это сеть, нас будет много, поэтому присоединяйтесь к нам. А какие результаты вы достигли вот конкретик? Конкретика. Так. Ну Лен, Квартир купила. Бизнес развила. Да, правильно. И но самое главное, самое главное, это просто уважительное отношение к деньгам, что я как бы мой труд, это мой труд, я его оцениваю. Очень понравилась тема про то, что пойти попить кофе с подругой, когда ты как бы не очень хочешь идти с этой подругой пить это кофе, а ты пойдешь и будешь там что-то покупать и тратить на это деньги, время, которое ты не хочешь тратить. Я вот прям очень помню, как вы предложили мне перевести это в мою работу, там, допустим, я буду делать то-то, и теперь я вот это как бы бесплатно, и, в общем, очень вообще отрезала. Ходить, покупать лишнее, ходить не с теми людьми в какие-то заведения. Очень много жизненного, в общем, во всем этом. И это так виртуозно заливается в твою жизнь, что как будто тут и было. Просто не вскрыто было. Вот. Хорошо. Ну, спасибо вам за такой приятный отзыв. Как есть. <связывая> и вам спасибо за такое классное обучение.